Привет. Всем? привет! Привет! Всем привет! Сегодня нам пришли посылочки да. и мы хотим. Камила. уже, уже реже. Да, Мама. мы сейчас откроем Мама. и будем показывать, что там внутри. Да, да, да. это Вау. нам посылочки пришли из Китая. Сейчас Кому хорошо. интересно, мы ссылочки оставим под видео. Кто захочет? Открываем? Я! Давай. Пусть, Камилочка. Даша достали, М -м -м. да? Подожди. Ты Я порезал. И серединки не надо резать, а то ты порежешь. Не надо. надо! Вот это. Най-да! Так, давай достаем. Камилочка, доставай. Вместе с братиком. И смотрим, что Ох, там. Ох, что-то тяжело. Камила, что а Ох ты. И что там у нас пришло? Я не прочитала, не поняла, что это. Можно это слышать? Давай, А, это? Нет, это штатив. Это штатив для моей камеры, наконец-то. Точнее, для моего телефона. Мы заказали штатив, но он небольшой. Он для того, чтобы ну, на столе снимать. Он такой небольшого размера идет. Дайте мне ножнички, нужно здесь отклить. Давай, будем смотреть, что там. Угу. Так, первую детальку Камила у нас достала. Это у нас подставка. Вот такая. Угу. Такая небольшая размера, Это Да, а это у нас крепление. Али! Куда нужно ставить наш телефон? Спасибо. Мы будем смотреть, пробовать. Угу. Его нужно нам собрать. Вот такой ну, Небольшого а достаточно. А я погалопую. Ноги ну, Багдасар лопают, да. Ну, в общем, Багдасар обзор делает. Ну, вот такой вот получается у нас штативчик небольшой. Все пластиковое. Ножки. А, ножки пометру выдвигаются. Пометру вот такой вот небольшой получается разнерв. Вот пометру так же остались. А ну, ну, стоит устойчиво, крепко. Так, следующая посылочка у нас. Выбирали бы. Какую-то Давайте, И смотрим, что у нас там. Ой, вот эти посылочки. Тут можно открыть по то Она тяжело будет открывать. Это по самому краю, чтобы ничего не порезать. По самому краю. Что? Давай я тебе помогу. А, да. Открой. Откры. Откры. Откры. это? А это стены наши пришли наконец-то. Наконец-то. Вот они интересные, да? А ну давай, открывай. Я с этого. Кстати, интересно. Два упакованного человека. Один в коробочку. Держи ножнички. Один в коробочку. Один вот такой. ну не знаю, проверим, посмотрим. Это наверное совсем бриточку. В описании не вырассказываю, что они прям такие совсем пластиковые. Ну, как бы много таких подшипничков. Так, вот дальше один уже открыл. Я открыла второй. Вот Баба. такой вот разноцветный. Он как на моточуке. Угу. Ты же провери этот. Кстати, крутится очень легко. <связь> хорошо. Да? Такой. О, это бусинки, да? Это подшипнички такие, это не а подшипнички. Второй вот такой вот у нас синенький, такой вот интересной формы. Ну тоже пластиковый, без такой. Угу. Давай, третий, открывай, посмотрим, да. что он а нас. Да? Ага. А этот не надо. Не очень. наверное, пакет лишь понялся. А этот спинер он в темноте светится. Ну, Тут маленькие батареечки. А вот, включился, да? он должен включиться. А почему я этот не могу? Ну, значит с браком пришел. Угу. Ну вот, одна лампочка у нас не светится. С браком пришел вот у нас этот спиннер. Ой. Ну, этот более такой интересный, конечно. Эти формы интересные. О, тут можно менять. Меняем, да подсветку но эти были интересные конечно на сайте когда мы смотрели но я думала если честно будет что-то другое сани чуть, -чуть другое посмотрите давай мне Берём надо цветнашки смотрите как волос надо убрать смотри смотри как Мама, круто! На палочке. Классно. Можно менять, да? Нажимать. -м -м. Смотрите, вот этот шел. Вот этот и вот этот. А давайте посмотри поближе. У Покажи нам. У это, конечно, по-серьезнее, интереснее ну, ну, побольше. побольше, тем меньше. Вот для сравнения. Взять даже вот размер, вот они какие разные. Эти маленькие, да, они совсем игрушечные такие. Ну, крутятся хорошо, интересно. Ну, жалко, конечно, что с браком один пришел. Смотрите, угу. можно на стояк. Возле себя крутить здесь не видно. Смотри. Это плохо, потому что тут больше подшипник, тут меньше. Ну это да, что-то плохо крутится. Может быть из-за того, что вот этот подшипник, Он прям такой достаточно тяжелый. Потому что из-за этого. Он... Ну да, я задаваюсь не. Вот такой вот интересный получается. А вот светы. Угу, крутится, да? Ну что, давай следующее а, построение. А давай науку. Почти. Все почти. Давай спиннеры пока обораем. И попробуем. Вот у нас еще Маленькие. Маленькие. Маленькие, я примерно догадываю, что там будет. Давай я тебе отрежу, и ты достанешь. пальчик Я боюсь, что ты там где-то все нам не порезать. Я Совсем-совсем по крайней мере. И вот это у нас. Ого. Мы мы заказывали спиннеры. Смотрите. Ну, будешь смотреть? Посмотрите. Угу. Ладно, ладно, ладно. Давай, доставай. Шарик выключи. А что это? Давай я тут покажу. А это мы Камила. Сюрприз заказывали. Шарик? Да, это вот такой вот шарик мы заказывали. О, дети. Да, Хэллоу Вот Смотри, аж какой размер. Оно он, получается. Оно поднимет полный рост Богдана. Получается Хэллоу Да. Последняя посылка? Да. Давай, открывай. Надеюсь, что огроменный спиннер. Огроменный спиннер? Нет, спиннеров больше не любят у вас. Вот только вот, ты о кафе? <связать> да, потом а, еще какие-нибудь интересные посылки. Все прилетело, да? И прям такая большая посылка. Опять? Ну, давай. Что-то мягкое. Что-то мягкое по самому качеству. Обрезаем, а то не так пополним, что можно и порезать. Такая большая огромная упаковка, помочь тебе, да? Ну давай. Ты пока будешь очень Это хорошо. Хорошо придется, да? Ты будешь а я буду открывать все посылки нашими. Сейчас вот здесь Я тоже понимаю, что здесь. Мы посылочку ждали долго. Они практически, да они практически месяц шли эти посылки. Доставай. И все, как всегда, понятно. Да? Ну, это наша почта. Это мы заказывали черную зубную пасту. Мы хотим попробовать. Да, здесь что же? Покажи. Ничего нет? короче конечно, очень измятая. Какой-то Да, супер. Очень измято все, конечно. Еробика, эстетика, такая коробочка. Да, что, Да, ничего Да, написано. Вот, что. да, Вот, вот, вот, вот рекламу. А ну, я, пов... знаю, а я пока немножко. пойду чистить. Нет, описание тут нет, тоже все на иероглифах написано. Я пов... Ну, покажи вам саму пасту. Что у нас есть? Ну, тоже как бы нет. Мы когда в описании смотрели, она отбеливает. Паста вроде бы. Ну и вроде бы как. Фотка. Лечит. Ну, посмотрим, попробуем, какой будет эффект. Стоит она ну, недорого, по-моему, около рублей. Я считаю, что не особо дорого. Ну, вот и все. Это все наши посылочки, весь обзор. Ну что, что тебе понравилось? Большего? Больше всего. Больше всего. Аж не бутылку. Да, тебе пузырьки эти пора, да? Пупрочная бумажка. Самая любимая вещь во всех посылках. Ну все, давай прощаться с ребятами. Так, лайк, подписывайся на мой канал, пока, пока, пока. И жми колокольчик. Пока-пока, ребята. Пока -пока. Жмите колокольчик, пишите нам комментарии и заходите на нашу страничку в Инстаграме. Мы там выкладываем интересные фото, каких нет на нашем канале. А это как? Всем пока! Всем пока!